приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова и сегодня мы с вами поговорим о помаде для губ я уверена что большинство женщин имеют 2 3 4 5 и даже больше помад у меня у самой около 30 оттенков помад блесков стойких помад а сегодня я вам покажу новинку которую мы ожидаем во втором каталоге компании oriflame и мне как официальному обзорователю прислали на обзор один образец оттенок красное вино эта помада интересна тем что у нее повышенная стойкость она питает увлажняет губы удобнейший такой анатомический стержень помады что позволяет красить губы без помощи кисти и контурного карандаша ну и что важно, это серия The one и она обновилась, будет 20 новых оттенков и посмотрим, как помада лежит на губах. Конечно, красные такие сочные оттенки рекомендуется носить предварительно, обведя губы контурным карандашом. Но мне интересно попробовать, как помада ляжет без контура, поэтому мы сразу приступаем к делу. идеальное нанесение я заметила что я только прикасаюсь к губам и сразу остается на них красивый плотный оттенок наношу следующую часть губ как сочно ярко очень приятно помады тонкий тонкий легкий такой сладковатый аромат Но он ненавязчивый что очень важно И я заметила что дизайн этой помады выглядит интереснее чем предыдущая помада давайте рассмотрим черный колпачок сверху выбита надпись the one Stockholm и когда мы открываем упаковку то на самой упаковке серебристой тоже выбито the one замечательно выбирайте себе оттенок и помните что при покупке новой помады в каталоге номер два вы в подарок можете выбрать себе любой оттенок контурного карандаша для губ тоже из серии the one желаю всем приятных покупок всего доброго пока пока